Гуля его сижу, я пилки. Я начальник лесопилки. Да, красиво. Обалден. Ну а старт, внимание, поехали. Не спеши, не спеши только. Сейчас. Чуть голову наклони больше. Ну не то, что, надо камеры Поехали. Ой, что за <лёд>? Ну что <тип> зацепился? Давай, вообще хорошо было. Давай. Ну, хорошо. Ой, все